Всем привет! Сегодня хотела поговорить немного о воспалении век. Разберем с вами быстренько блефориты, холезионы и прочие неприятности, которые бывают на веках. Как правило, воспаление век затрагивает две большие категории пациентов. Первая – это пациенты детского возраста, как правило, детсадовского даже возраста. И вторая большая категория пациентов – это пациенты пожилые, пожилого возраста с различными сопутствующими заболеваниями. Как правило, блефорит у них является осложнением какого-то параллельно идущего процесса. Например, Простуды, переохлаждение, инфекции. У пожилых людей это может быть сахарный диабет, у маленьких детей это может быть нарушение пищеварения, какие-то проблемы, связанные с дисбактериозами. Вот. Так или иначе, самостоятельно такие воспаления бывают редко. Как проявляется блефорит? И у взрослых, и у детей он проявляется такими общими симптомами, как покраснение века, покраснение края века, вот, появление корочек, гнойного отделяем его периодически, естественно, покраснением глаз. Если ребенок очень маленький, он может на это не пожаловаться, но он будет тереть глаза, он будет их просто тереть. Вы заметите, что они красные. Вот Взрослый человек, пожилой человек, как правило, жалуется на то, что веки тяжелые. Опять же, они могут зудеть, они могут давать дискомфорт какой-то. Ну, понятное дело, что он сам пожалуется на красноту, отечность, на то, что ему что-то мешает. А проблема блефорита в том, что он, как правило, самостоятельно не проходит. То есть это надо как-то лечить. Вот. Понятное дело, что если лечить лечение у вас идет местное, то системное тоже должно быть. То есть надо искать какую-то причину, то есть почему у вас такая проблема произошла. И если это просто простудное как бы дело, то есть вы переохладились или еще что-то, то это одна история. А если есть какие-то проблемы с другими системами, то это, соответственно, будет уже комплексное лечение. Ну попробуем разобрать с вами тогда изолированное поражение век. Например, типичный такой дисфункция мебомиевых желез. Как правило, бывает при длительном хроническом блефорите, поражаются мибомиевы железы, в них начинает скапливаться секрет, и пациенты жалуются помимо того, что у них красные веки, на то, что по краю века появляется такое пенистое отделяемое, иногда они прям могут увидеть такие шарики на краю века, на ребре века. Вот это говорит о том, что мибомиевая железа, железа работает плохо, в ней застаивается секрет, и она может дальше воспалиться. Если она воспаляется, у нас возникает такое состояние, как халазион, в переводе на русский язык это по большому счету градина, то есть это такое округлое образование с четкими границами. Кожа может быть вокруг него изменена, покрасневшая. Вот. У детей часто оно бывает болезненным, но ну, у взрослых тоже, в общем -то, особенно если это сильное воспаление. Вот. Чем это неприятно? Сам по себе халязион он может не пройти, то есть это будет хроническое воспаление, которое периодически то затихает, то снова появляется и служит постоянным источником инфекции в этой, в этой области. И у детей, и у взрослых его, конечно, надо лечить. Основное лечение, как правило, у нас консервативное, то есть это антибактериальные капли, противовоспалительные капли, мази антибактериальные. Чаще всего используется комбинация и капель, и мази, и антибактериальных и противовоспалительных. Если халязь он за определенное время не проходит, то в такой ситуации он может инкапсулироваться. То есть создается капсула плотная, которая не дает отходить нормальному содержимому, вот, и она постоянно будет, периодически будет воспаляться. То есть такой шарик навеки пальпируется, вроде он не воспаленный, не страшный, но стоит человеку простудиться, как в этом месте снова начинается воспаление. И это, конечно, неприятно. В идеале, конечно, такие холязионы лучше удалять. Это не просто косметический дефект, это источник хронического воспаления. Удаляется холязион несколькими способами. Можно удалять классическим способом с помощью хирургических инструментов, можно с помощью лазера. Вот. И в том и в другом случае это все равно оперативное лечение. То есть это, как правило, госпитализация там, в дневной хотя бы стационар. У маленьких детей это делается только под наркозом, потому что если взрослому человеку еще можно пообъяснить, что надо полежать немножко, там, под... потерпеть под местной анестезией, то ребенок там, двух, трех, четырех лет, конечно же, этого делать не будет. Вот. Чем неприятно еще холезион? Если это воспаление течет длительно, если он хронически у вас обостряется, а уж тем более, если... Их несколько, а такое тоже бывает. Они могут между собой еще сливаться. Ну, не сливаться, скорее давать большую воспалительную реакцию. И что самое неприятное, при снижении иммунитета такие халязиены могут стать абсцидирующими, то есть превращаться в абсцесс века. Абсцесс века – это уже очень опасная штука. Она должна лечиться системными антибиотиками и по возможности максимально быстро дренировать его надо. Удалить гной, вот, поставить дренажик и посмотреть, что дальше будет с этим веком. Вот. Почему абсцесс века и абсцедирующий халязи он обязательно надо вскрывать и удалять? Дело в том, что если самопроизвольно вскрывается абсцесс века, он может вскры вскрыться не только наружу, что, в общем-то, неплохо. Но и в толщу века. И у нас уже будет самый настоящий флегмонная век, что тоже ничего хорошего, поскольку век сообщается у нас с орбитой, орбиты у нас сообщаются своей верхушкой с кавернозными синусами, и, соответственно, совершенно прекрасно это все может донести, дойти до минингита. Поэтому, конечно, вот такие воспалительные реакции на веках, казалось бы, с маленького халязиона, которые развиваются с маленького блефорита, могут принести очень большие неприятности, если их не лечить и неправильно за ними ухаживать. Вот. Поэтому, если вы нашли у себя, у ребенка или у своих родственников вот такой шарик на веке, обязательно обратитесь к врачу, обследуйтесь, полечите. Если не лечится, то удаляйте. Не надо копить, хранить вот эти инфекционные очаги на веках, так близко к жизненно важным органам. Вот. И что еще очень важно, халязию ни в коем случае нельзя греть любое воспаление от нагревания начинает еще больше увеличиваться. И хорошо, если это воспаление, опять же, прорвется наружу, а если нет. Вот. Поэтому ни в коем случае при виде холезиона не занимайтесь самолечением, не пытайтесь его выдавить, не пытайтесь его разогреть там теплым яйцом или еще чем-то теплыми компрессами, это опасно. Оно подлежит... Либо антибактериальному и противовоспалительному лечению, если оно лечится. Если нет, то обязательному хирургическому лечению, с которым тоже лучше не затягивать. Желаю вам никогда не встретиться с этим заболеванием. Будьте здоровы и до новых встреч!